Последняя работа прошла нечисто, Том. Из-за того, что вы их убили, будет много проблем. Они пытались изнасиловать Сару. Копы должны спасибо мне сказать. Я знаю, но тот, кого вы упустили, наделает дел. Как мы никого не упустили? Они все мертвы. Один выжил, его вытащили из разбитой машины. Вот дерьмо! Один из убитых был сыном городского советника, друга мэра и компаньона Морелло. А этот выживший побежит плакаться к советнику. Папа не очень-то любил своего отпуска. Но теперь, пожалуй, вспомнит о нем много хорошего. Кстати, его похороны состоятся сегодня. Я вряд ли смогу прийти. Счастье твое, что второй не знал, кто ты такой. И не сможет стать тебя. Но я тебя звал не за этим. У меня для тебя сегодня деликатное дело. Давай-ка сядем в машину. Владелец фирмы, в которую Дон вложил много денег, внезапно решил забыть о своих обязательствах и связаться с мистером Морелло. Похоже, Морелло пробует нас на прочность. Но мы не станем играть по его правилам. Так что будем делать? Мы собираемся взорвать это заведение. Что? А что это за контора? Отель. Ну, бордель там. Заведение для шишек а не обычный И что, их всех на воздух? Нет, конечно. Мы ликвидируем владельца, а офис взорвем. И для остальных это будет предупреждение. Мы, значит, я, так, Фрэнк? Я убираю владельца. И я же взрываю отель. Точно. Есть еще одно дело. Одна из девочек сдает информацию о наших действиях Морелло. Ее тоже надо будет ликвидировать. Фрэмп, я должен убить женщину? Не твой сегодня день. Вот ее фото. Она милашка, и, кажется, я ее знаю. Ты уверен, что это она? К сожалению, это так. Ее длинный язык стоил нам кучу денег и нескольких наших людей. Почему бы Поле или Сэму не сделать это? Их там знают отлично. И они оба будут мертвы еще до того, как войдут туда. Хм. Так какой у нас план? Это в деловом районе, отель Корлеоне. Найди босса и пристрели его. Это будет предостережение. Потом убери девицу. Контора владельца на последнем этаже. Хватай все документы и деньги, какие найдешь там, а потом установи взрывчатку. Времени у тебя будет в обрез. Не похоже на пикник. Я знаю. Но если не сделать дело сейчас, мы кандидаты в рай. Возможно, ты и прав. Оружие и взрывчатка здесь, в машине. Удачи, Том! Старая добрая тачка. Я водил такие, когда работал таксистом. Даже ключ не нужен. Всем привет, дорогие друзья! С вами я, Алексей, и мы продолжаем проходить мафию. После дождичка в четверг, а то есть вчера, погода у нас относительно наладилась. Вчера была просто буря, настоящий heavy рейн Да и то, чем вчера закончилась погоня, это, конечно, определенно не назовешь светлым днем, особенно для тех парней. Но сегодня новый день, и, как говорят американцы-экономисты, новый день, новый доллар. Но в нашем случае это выражение принимает немного другое значение. Новый день, новые проблемы. В общем-то, те два парня, главари этой мелкой банды, что гадили на территории Дона Сальери, когда они попали в аварию в погоне, Поли пристрелил одного из них, а вот второго... Ну, скажем так, этот второй вылетел через лобовое стекло, и по идее он уже был мертвец. Но вот проблема оказалась в том, что этот подонок, что должен был быть уже на том свете, его спасли уж, очень живучий гад оказался, я готов был поклясться, что он был мертв после такого удара. Но нет, он оказался очень удачлив и выжил, сегодня он уже бодренько так стоит на своих ножках. Но, кажись, вы спросите, какое нам дело до него, урок, я думаю, он и те другие получили, и больше точно никогда и никого не обидят. Проблема в том, что один из этих парней имеет очень, скажем так, влиятельных родителей. Того парня, что убил Поли, он был сыном городского советника. Советник хороший друг мэра, и этот советник также работает вместе с Морелло, заклятым врагом Дона Сальери. И теперь вот этот второй выживший побежит плакаться советнику. Советник не очень-то любил своего сыночка, подонка и хулигана, но теперь, когда он мертв, он вспомнит о нем много чего хорошего и докопается до того, кто это сделал. И вот тут у нашей семьи начнутся темные времена. К счастью, тот второй не знал, кто мы такой, сдать нас не сможет, но проблем мне кажется, теперь нам точно не избежать. Вчерашняя работа определенно прошла нечисто. Ну ладно, будем надеяться и верить, то, что все обойдется, это уж лучше, чем паниковать и ждать, когда тебя поймают за руку. Фрэнк дал нам другое задание, и это задание из раздела деликатные задания. Когда Фрэнк рассказал, что нам нужно сделать на сегодня, я был немного в шоке. И, наверное, это первый раз, когда я по-настоящему пожалел, что связался с мафией. Работа нас ждала очень нелегкая. Итак, едем в деловой район, он находится в центре города, недалеко от разводного моста, и едем мы в отель Карлеон. Красивое название для отеля, да и сам отель выглядит довольно красивенько так. Правда, это не только отель, но еще и бордель. Бордель это публичный дом, в общем, чаще всего в таких местах собираются дофига народу, и там очень хорошо процветает проституция. Я думаю, в каждом городе есть такие бордели, но такие места посещать я вам, скажем так, и советую, потому что содержание, да и посещение таких мест... Не совсем законно, но в некоторых странах, например, в том же Амстердаме, такие места считаются официальными. И иногда даже сами полицейские ходят туда, чтобы немножко расслабиться, пока жена этого полицейского готовит ужин дома, дождет, когда муж подлюка наконец явится домой. И здесь полиция тоже не исключение, поэтому этот бордель считается официальным в Лост-Хевене. Такая, скажем, тихая обитель для всех, кто любит отдохнуть после изнурительной работы. Вот он и есть самый этот отель, Карлеоне, Но сегодня нам придется немножко пошуметь в этом борделе или отеле, да нет важно и даже, возможно, немножко подпортить его. Хочешь повеселиться, мой сладкий? Вы видели, да, как она только что профессионально стрельнула морячка? Но ну, вот так вот и бывает примерно в борделе. День добрый. Скажите, пожалуйста, где мне найти менеджера? Он обедает в ресторане отеля, сэр. Идите вот в эту дверь, вам нужен мужчина в белом костюме. Большое спасибо. Ой, ты морячок, отдался ей как простачок. Так ладно, в чем заключается сегодняшнее наше задание. Владелец фирмы, в которую Дон Сальери вложил много денег, внезапно решил забыть о своих обязательствах, и он, иными словами, кинул Дона Сальери и связался с Морелло. Конечно, после такого поступка владелец отеля сам подписал себе смертельный приговор. Никто не имеет права обманывать Дона. Поэтому сегодня мы приехали в отель, чтобы передать привет от мистера Сальери и убить Очень владельца нравится. отеля. Тот мужик за стойкой у входа сказал нам, что владелец отеля одет в белом костюме и сейчас обедает в ресторане, но ну, найти его было не очень, так и трудно. Но этот владелец так легко не отделается, мы покажем и всем его людям, что не стоило связываться с Морелло, поэтому мы взорвем отель. Взрывчатку у нас в машине, Фрэнк обо всем позаботился. Но мы взорвем не полностью весь отель, это же, ну, с ума сойти, что будет, тут же есть и невиновные люди, а совесть все-таки пока у нас есть. Мы взорвем именно офис владельца, это будет предупреждением для всех». Также нам нужно будет убрать одну из девушек этого борделя. Ее длинный язык стоил нам кучу денег и даже нескольких людей. Если ее оставить, то, возможно, у нас будут очень большие неприятности. Меня смущает одно, то, что мы должны будем убить женщину. Убить? Как-то это все. Не знаю. Да и девушка эта знакома. Я определенно где-то видел ее. Это точно. Правда, вот где? Эту девушку можно найти на третьем этаже, она наверняка в своем номере сейчас, поэтому перед тем, как заходить в кабинет менеджера, давайте зайдем к ней, сразу сделаем всю эту грязную черную работу. Черт, попали же мы сегодня, как обычно нам дали самую трудную работу. Нет, конечно, я понимаю, поле Сэма тут знают все, и они, конечно, были бы уже мертвы, если бы зашли сюда. А вот мы чем лучше, тут столько охраны, что мне кажется, мы скоро будем мертвы. Кстати, охрана тут и впрямь многовато, и вооружены они, я бы сказал, неплохо, у одного обрез вообще был. Это точно отель или это оружейное? Может я просто не туда попал? Хотя нет, вывеска не обманет, это отель. Ну, охрана тут работает мобильно. Я бы похвалил ее, если бы они не хотели меня убить. Не успел я пристрелить менеджера, как сюда уже сбежался весь зоопарк. Как бы они подкрепления не позвали, а то. Нам вообще тут весело будет, патронов-то у меня не так много осталось. И все это потому что кризис, ребят. Теперь я понял, почему от него так страдают. Ну, я думаю, нам, в принципе, этого хватит. Да, и мы втихуя украли обрез у старика. Чего уж тянуть? Я думаю, с этой вещицей нам повезет больше, чем ему. А теперь мы бежим к той девице, она у нас на третьем этаже. Мишель? Что ты делаешь? Что происходит? Что ты собираешься делать? Чего ты хочешь от меня? Прости, Мишель, но я слышал, что из-за твоей болтливости прижили до черта народу. И кое-кто попал на деньги. Ты угроза для нас. Это... это... это неправда. Это не может быть правдой. Том, подожди. Я... я не знала, что я кому-то навредила. Я хотела помочь своему брату. Он Такое могло случиться только со мной, и ну и дерьмо. Его. Не могу я, я думала, просто так убить женщину. Молодую ему, наивную дуру, которую знаю, я хотел спасти своего его. брата. Скорее всего, полного ублюдка. Я с другой стороны, разве за это брата. стоит убивать? Одевайся и вали отсюда. Спасибо. Тут все очень скоро взлетит на воздух. Чтоб я тебя в этом городе больше не видел. Чтоб тебя вообще никто здесь не видел. Спасибо тебе большое-большое. В этом городе ты мертва. Проваливай, и не ногой сюда больше. Поняла? Я обещаю, что больше ты обо мне не услышишь. Мишель, та девка, что предала наших парней? Обалдеть! Подруга Сары, я должен был убить ее. Не знаю, ребят, что вы подумаете о Томе, но я считаю, он поступил правильно, что отпустил ее. У нас будут огромнейшие просто проблемы, если Сальери узнает, что эта девка жива. Но как, как Том мог убить ее? Нет, все-таки Томми правильно поступил. Главное, чтобы Мишель больше в этом городе не появлялась. Если появится, то ей конец, и нам, кстати, тоже. Да, правильно ли мы поступили? Не знаю, время покажет. Ладно, все, дела в этом отеле мы закончили. Поднимаемся на четвертый этаж, заходим в кабинет менеджера, забираем деньги, документы и взрываем к чертовой матери это место. Просто обычная работа. Вот это да! Действительно, просто обычная работа. Так, бежим, бежим отсюда скорее, сейчас здесь будет дофига полиции. <гас> они вооружены, они по-моему сейчас простреливать нас будут просто так быстро-быстро-быстро наверх, они поднимаются сюда. И мне кажется, после всего, что мы натворили, эти ребята не собираются оставлять нас в живых, и это ужасно огорчает меня и мою жизнь. Я думаю, если пробежимся дальше по крышам, то можно будет откуда-нибудь аккуратненько, ну там слезть где-нибудь и уехать подальше отсюда поскорее. Наша машина, на которую мы приехали оттуда, уже не вытащить никак. Там столько полиции. Все-таки не каждый же день кто-то взрывает отель. Но меня волнует, конечно, больше всего, как бы нам отсюда скрыться и куда бежать. Господи, как тут высоко. Смотрите, не споткните здесь. Я однажды споткнулся, и я начал заново. Ладно, тут аккуратнее. Я вижу, там кто-то есть. И он, видимо, вооружен чем-то. Так что аккуратненько спускаемся вот тут. Ох, черт, у него... у него винтовка, что ли? Ого, точно. Ребят, с этим полицейским поосторожнее. Винтовка у него реально мощная, и она умеет очень хорошо отстреливать вам здоровье. Это вроде как Springfield M1903, как я понял номер это год выпуска винтовки, Хотя точно не знаю, надо бы нам ее достать. Полезная винтовка, она нам еще пригодится. Да и в любом случае этого полицейского вам придется убить, потому что иначе дальше вы не пройдете. Желательно убить его прямо с крыши, а то потом с ним будут, ну, очень неприятные проблемы. Также, ребят, старайтесь экономить патроны, потому что они вам пригодятся в процессе. Я же как-то с патронами Ну, не нашел общего языка. У меня всего две обоймы на пистолете, даже уже меньше. Но, по крайней мере, есть обрез того старика с отеля. Эта штука помощнее будет. Убьет даже самого терминатора с одного выстрела. Ну, собственно, вот про этот момент я вам и говорил. Вот тут вам и пригодятся патроны, потому что здесь будет небольшая такая облава из пяти полицейских. Их, в принципе, можно пробежать, но схватите очень много пуль по своей заднице. Так что давайте не будем искать медведя в стоге сена, а лучше разберемся с ними. Вот тут за углом прячется еще один полицейский, вот его большинство просто не замечает и за это чаще всего хорошенько получает, так что смотрите, не попадитесь на него. Теперь, как только вы разобрались со всеми недоброжелателями, очень быстро поднимаемся к тому полицейскому, у которого еще была винтовка, берем ее и перепрыгиваем на соседнюю постройку. Почему все это нужно делать быстро? Да потому что сзади вас сейчас будет целая бригада полиции, так что не задавайте лишних вопросов, просто бегите. Так, отличненько, перебрались, я думаю, от полицейских мы на какое-то время оторвались. Я не думаю, что они знают, где мы сейчас. Да и я сам не представляю, что это за место, церковь, что ли, какая-то постройка. Ну, тут есть аптечка, это хорошо, берем ее. Ну, и давайте спустимся вниз, посмотрим, как там ситуация. И был взят у нас так неожиданно. Господь ждет паству свою с распростертыми объятиями. И таких, как Билли, ожидает Царствие Небесное. Билли был хорошим сыном, братом и другом. Таким мы все и будем его помнить и молиться о его спасении. Ведь он сделал так много добра. А теперь друг Билли, который был с ним в последние мгновения его короткого земного пути, хотел бы сказать несколько слов. Подойди, сын мой. Благодарю вас, отец. Вы знаете, я хотел отдать сегодня дань уважения Биллу и сказать, что он был мне как родной брат. И что его смерть для меня была огромной потерей. <говорит> что? Я Довесть. присутствовал при его как? смерти и. Это он! Это ублюдок, который убил Билли! Взять его! No! Святой отец, бегнитесь! Вау, wow, нам сегодня определенно везет, ребят, нам так везет, что даже этот мужик залетел прямиком к Билли в гроб, чтобы ему одиноко не было. Нет, я слышал, Фрэнк не говорил, что сегодня этого мальчишку будут хоронить. Это живот, этот парень, которого пристрелил в поле вчера. Но я и представить не мог, что я сам приду на эти похороны, причем. Таким образом, били, господи, извини меня, но мне нужно мне нужно воспользоваться твоим телом как щитом. Мы за это будем гореть в аду, ребят. Так что то, что мы сделали, это ужасно. Это реально ужасно, но блин! Все просто пошло не так, как планировалось. Так нам надо еще избавиться от свидетелей. Винтовку, надеюсь, вы не забыли, потому что она тут вам сильно поможет. Вообще она убивает практически с первого выстрела, ну, зависит от расстояния. Хотя, помнится, я стрелял с этой винтовки одному парню в голову вот в этой миссии. Три раза попал. И нифига, он стоит живой, стреляет такой крутой, типа. А, это все, что ты можешь. Так что странная пушка немного, но чаще всего она все-таки убивает как нужно. В общем, не жалуюсь, хорошее оружие. Вот такое вот. Как только убьете первую волну, быстренько соберите оружие, потому что сейчас сюда прибежит подкрепление, а именно парни с дробовиками. И их вам желательно нужно убить сразу же возле входа. Ни в коем случае не давайте им подходить к вам, иначе вынесу сразу же. В самом крайнем случае используйте гроб билли как щит. Билли! Господи, прости меня за эти дела! О, это всего лишь я, сын мой. Не стреляй, я безоружен. Что вы наделали, сын мой? Столько страданий и за что? Бог прощает грехи, но это же ужасно. Убийство – тягчайший грех. Я знаю, отец. Но почему-то все пошло на наперекосяк. Где-то я ошибся. Столько людей умерли без причин. Они могли бы столько всего совершить. Отец, эти люди были бандиты, убийцы, жулики. Тот, который лежит перед нами, хотел изнасиловать мою девушку. Может, Бог так и задумывал. Многие люди вздохнут свободнее, узнав об этом. Да, неисповедимы пути Господни. Но как же ты? Сможешь ли ты посмотреть в зеркало? Твои руки запятнаны кровью, которую не отмыть. Я знаю это, отец. Облиняйся вокруг. Какой разгром. Придется заново освещать церковь. Все разрушено. Я не смогу впустить сюда прихожан. Что же мне делать? Может быть это поможет? Молитесь за меня, сюда, отец. Мне это понравится. Буду, сын. Конечно же буду. Кстати, отец. Ваша маленькая речь о Билли. Не знаю, есть ли у вас совесть. Билли не был таким уж хорошим человеком, да и добра он в жизни не делал. Ну вот, наконец-то мы и спустились с небес на землю. А точнее с крыши на дорогу. И тут у нас все-таки не очень спокойно, как я планировал. Полиция оцепила город, и мы в розыске. Ничего, в общем, хорошего нету. Сегодня определенно не наш день. Нам ничего не остается, как просто убегать. Видите эту гробовозку? Она еще называется катафалка. Вот это на сегодня ваш транспорт для побега. Фальконер то уже не достать, поэтому придется ехать вот на этом чуде на колесах. Кстати, там внутри лежит гроб. И я боюсь даже посмотреть, что там внутри. Возможно, там тот выживший парень, что читал речь пару минут назад. Не знаю, знаете, что-то я знать не хочу, что там такое. Кстати, эта машина, опять же, из марки Лоситров, знаете, как я догадался? Не по названию, а по длине этой машины и по управлению, оно прям, ну, почти такое же, как на желтом Лоситре. И вообще, вы обратили внимание, как Томми смог вскрыть эту машину, мы же не умеем взламывать этот замок? Ну, хотя я над этим очень долго думал и нашел выход из этого решения, просто, наверное, каждый в душе человек, и я, ребят, и вот ты, что смотришь это видео сейчас. И вот даже ты, что там... Эй, ты что там делаешь рукой? А ну, прекрати быстро, как тебе не стыдно? А ну так вот, каждый человек, наверное, в душе умеет взламывать гробовозки. Да, таково мое решение. Кстати, вы обратили внимание, сколько полицейских в этой миссии? Если нет, то я вам дам маленькую подсказку. Их много, их очень много, их так много, как будто кто-то в городе, ну, не знаю, там, взорвал отель. Ой, это же... А не важно. Короче, едем к бару Сальери, а то что-то я уже, ну, совсем вымотался за сегодня. Вообще, ребят, эту миссию пройти можно намного проще, а именно доехать на метро. Это самый такой обычный простенький способ, но долгий. До бара Сальери ехать довольно далековато. Но пока Томми доедет, можно сказать, попить чайку, скажем. К этому времени полиция уже потеряет к вам, ну, всякий интерес. Можно также сделать еще проще. Как только вы выйдете из церкви, просто забегите в какой-нибудь район, где не ездит машина, Посетите там немного, поразмышляйте о жизни... А Билли в конце концов, который сегодня был мертвым щитом. <laughs> Все, ладно, ладно, я не буду больше ничего говорить. Про Билли. Ужасно, я поступаю, знаю. Ну блин, это было так странно. Вообще странный день был, странный какой-то очень. Ладно, мы приехали к бару Сальери, слава богу здесь нет полиции, заезжаем на задний дворик и собственно все на этом наше дело сделано. Шкала розыска у нас почти упала, но ребят в этой миссии совсем не обязательно ждать, пока она упадет, можно сразу же заходить в бар, так что если вы сюда приехали с полной шкалой, то не ждите лишнего, там сколько минуты две, пока она упадет, заходите сразу и заканчивайте с миссией. Ну у нас она прям как раз упала под конец и мы завершаем официально все это дело.